Нет. Скажу я, что этот стих вообще не надо давать первокласснику учить. Это выучить нереально для первоклассника. Ты учить-то будешь, нет? Я не собираюсь так учить. Это Что я поделаю, если у вас программа такая? У нас такая трудная программа, и то они иногда четыре урока идут. Ну и что? У него продлёнка. А у меня почему нет продлёнки, а? Потому что у вас две смены. Учи давай стих. У Лукоморья... Какие две смены, а? Ах, Рамазан, ты в первой смене учишься. На следующий год будешь во второй смене учиться. Это значит, высыпаться, в обед идти в школу, вечером возвращаться. И то есть во втором классе у меня будет стихи урока, да? Нет. А Также шесть. Только теперь уже я буду кушать один раз, да? Не знаю пока. Стих учи. Ну почему он такой трудный? Я... У лукоморья дуб зеленый.